Смотрите, здесь такая табличка, где я привел два портфеля. Я э, Эти портфели я составил, по-моему, в 2015 году, когда начинал вести вебинары по теме формирования инвестиционного портфеля в нашей компании. то Я сделал два портфеля. Я в первой вот страничке, которую мы сейчас видим, набросал структуру, чтобы туда входил там, в портфель роста, да, в портфели с двумя целями и задачами, о которых мы сегодня говорим. Первый портфель. Цель которого – расти, то есть подрастать в цене во времени. Цель задача второго портфеля – выплачивать, то есть для пенсионера, получение пассивного дохода. Соответственно, первый портфель – структура. Фонд акций развитых стран, кроме США. Я его включил в доли 40% от портфеля. Фонд акций США – 30%. Фонд недвижимости – 10%. Облигации развитых стран с инвестиционными рейтингами высокого, высокого рейтинга. да, Умеренно консервативный по рискам. 10% и облигации с рейтингами b b развивающихся стран, тоже 10%. Вот я указал, ну, по нашему, у нас есть программное обеспечение, в котором мы работаем, портфели, планы составляем, сопровождение клиент, внести видео, ну и так далее. Расчетная доходность была 6,8%. Возможная просадка, волатильность, да, то есть закладывается какая была историческая там, просадка по акциям, смотрится какая доля и понятно, что их компенсирует там консервативный инструмент там, облигации. Соответственно, рассчитывается какая ожидаемая доходность, какая просадка возможная, какая дивидендная доходность. И справа структура портфеля для получения пассивного дохода. Здесь тоже первые два фонда, те же, которые есть и у первого инвестора. Я их вам покажу, такого секрета нету а, дальше на следующих слайдах, но они уже входят в большей долю. Помните, да, когда я показывал вам, что должно быть в составе портфеля у инвестора, который ориентирует на рост капитала и что должно быть у тех, кто уже получает пассивный доход. То есть здесь большая часть облигаций мы видим, отдельно кроме гособлигаций я включил корпоратов с разными рейтингами, но инвестиционные, то есть не рискованные облигации, это пенсионные деньги, ими рисковать как бы нельзя, потому что их уже не будет времени заработать, то есть он консервативный по риску. Акции США здесь тоже есть, но здесь вот у нас фонд акций США, это широкий рынок, а здесь фонд привилегированных акций США и финансового сектора. То есть э, те, которые выплачивают, то есть не какие-то акции роста, не те самые техники. Да? Фонд недвижимости, фонд дивидендных акций и фонд там, привилегированных акций голубых фишек США. Вот такой портфель. У него доходность целевая меньше на 15% чем у первого. Ну, в смысле в сравнении размера доходность 6,8, 5,9. У него возможная просадка меньше и это важно для пенсионеров. Да? Но у него больше, более высокая дивидендная доходность. Я эти портфели не меняю, я сказал про 2015 год, потому что, ну, во-первых, вы сами понимаете, мне когда пригодится делать какую-то презентацию, то не надо переделать слайды, то есть лень это один мотиватор для того, чтобы поставлять. Ну и самое главное, конечно, нет, на слайдах я делаю, вы видите, сотнями. А самое главное это то, чтобы через какое-то время посмотреть и понимать, что не то, что надо было там поменять портфель, здесь еще вот как бы работал портфель на, за там, на последние 7 лет. Который я составлял там один второй здесь э, структура в разрезе по категориям активов мы видим что вот первый портфель роста здесь преимущественно акции да, э, это акции крупных компаний следующий сектор по размеру это акции малых и средних компаний потом уже идут облигации облигации недвижимость то есть вот, от этого вот коричневого синий и серый вот это все сектор это акции то есть большая часть портфеля. Ну, здесь мелко, наверное, будет не очень. Ну, если кто-то захочет, кому будет интересно, то в записи, запись будет там, разослана всем участникам. Вы можете здесь паузу сделать и вчитаться. Мелкий шлиф, что туда входит. В общем-то. И внизу есть и тикеры. Они у нас дальше будут крупнее на следующем слайде. То есть я здесь конкретные фонды, там, ВУ, ВТА, РВО, то есть они все здесь прописаны, указаны. Да, ну, соответственно, по рыночному риску очевидно, что вот здесь вот 90% умеренный, то есть более рискованный портфель, а здесь основная доля ну, там, умеренная, умеренно-консервативный и консервативный, то есть для пенсионеров рисков поменьше. С точки зрения распределения по странам может не такая там сильная различие, США 45, Европа 23, Видите, когда еще Америки не было, сейчас 61, я включал вот 45% на тот на тот год скажем так и я сделал так называемый бэк-тест портфелей что это такое это я вбил вот здесь это не покрупнее все те же тикеры вот VTI, урва да, и их доли вот такой сервис который доступен бесплатно называется портфолио визуалайзер Ссылка на него придет вам в пост-письме, то есть всем участникам, зарегистрированным после нашего мероприятия, придет на почту письмо, и там будет какая-то полезная информация, в частности, будет эта ссылка, вы можете ваши портфели, если у вас есть, или те портфели, которые вы планируете, прогнать на историческом промежутке, а как же они себя вели. Этот промежуток ограничен э, датой э, самого молодого etf -а. То есть, вот здесь январь 9 выбран не потому, что я так захотел, а просто какой-то из ETF только в январе 9 образовался. Соответственно, мы не можем анализировать портфели за 8, 7 и так далее год. Вот, соответственно, у нас состав одного портфеля роста, вот состав второго, все тут с стикерами и так далее. И что позволяет этот сервис сделать? Посмотреть, как росли портфели вот из этих ETF на историческом промежутке. При, там я галочку ставлю, ежегодной ребалансировки. То есть, если у нас. Задано там 40, 30, 20, 10, 10 в каких-то пропорциях ETF. -ы. Предполагается, что раз в год мы приводим их к этим пропорциям. Потому что растут они снижаются не одинаково, а в том-то и смысл портфеля. Разные классы активов, разные активы, разные результаты показывают. Но мы раз в год их приводим к нашим целевому. Что мы получили? Портфель роста наш номер один, он синенький. Очевидно, что он обогнал. Да? Мы видим, что портфель «синенький» вырос намного больше. Да, здесь идея какая? Имитация того, что 10 тысяч долларов были инвестированы в первый и второй портфель. Первый вырос до 33 520, второй вырос до 21 659. Сразу отвечаю на вопрос, это с реинвестированием дивидендов. То есть, несмотря на то, что предполагается, что ну, портфель пенсионера это выплаты, но здесь, чтобы сравнивать, Должно быть очевидно, то есть, предположим, что вот это один портфель, это второй, по 10 тысяч вложили, больше ничего не доносили, но не изымали. Очевидно, что портфель роста показал себя ну, выше, и это и была его цель задачи. По графику, в принципе, очевидно, что это более ломаная кривая, а красненькие, более сглаженная. Это выражается вот здесь, STDF, да, это стандартная девиация, то есть отклонение, стандартное отклонение. То есть средняя годовая доходность первого портфеля роста составила 9,5%. И от этих 9,5% в плюс-минус 13% была волатильность по итогам или по результатам. У второго портфеля доходность поскромнее, там 6% и значительно меньше в полтора раза волатильность. Вот это та доходность, на которую пенсионер соглашается, его задача уже заработанные деньги сохранить. Но он не хочет вот этих вот, -вот, вот, огромных, ну точнее роста, наверное, он хочет, но вот таких падений, вот этих вот вещей, когда портфель вот летит вниз, а его чуть-чуть только снижается вниз, он хочет избежать. И, в общем-то, с точки зрения роста, свои функции, я считаю, портфели оправдали. Портфель роста его обогнал. Давайте посмотрим, как они себя вели по годам. То есть, что происходило? Первый, это синенький, напомню, рост, да? в девятом году… Портфель роста дал большую доходность, чем портфель дохода. То же самое в 10, в одиннадцатом это не так, еще в каких-то не так, но мы видим, что преимущественно синие столбики были выше. То есть, опять же, портфель роста в среднем чаще давал, обгонял по доходности портфель, который ориентирован на выплату пассивного дохода. Но если мы посмотрим на эти портфели с точки зрения инком, как раз -таки с точки зрения доходов, то есть какую какие выплаты делал один и второй, то мы видим, что здесь явно преимущество за красным портфелем, он для этого и создавался. Чем мы видим, что у него достаточно стабильные эти выплаты, да, на 2021 год они составили 817 долларов в год у второго портфеля. И я напомню, что инвестировано было 10 тысяч, то есть 817 – это 8%. Но предполагается, что, это я, если брать 21 год, что вот эти все предыдущие реинвестировались. Но так или иначе, мы видим, что цель выплаты они были стабильные, большие, но можно и замечать, что у портфеля роста постепенно, постепенно, это как в той же о которой я говорил, подрастает стоимость бумаги, да? но те же выплаты. Если, то есть синие столбики росли. Это еще один ну, аргумент в том, в копилку того моего, Заверение вас, что вам скорее дивиденды сейчас не нужны. Вам скорее нужно то, что реинвестирует и выплачивать. Не выплачивать дивиденды, а реинвестирует их.